Не хотите долго ходить на курсы по интернет-маркетингу? Сидеть летом в душных аудиториях? У нас есть всего 16 часов с вами для того, чтобы узнать все про Facebook и Instagram. Цели, задачи, стратегии, эффективные инструменты, работа с блогерами. Это все вы узнаете на интенсивном курсе про Facebook и Instagram Академии Вебком. Я Сергей Кузьменко, администратор крупнейшей сети для интернет-маркетологов в Рунете. В рекламном кабинете у меня 20 тысяч рекламных кампаний с 2011 года. И я готов поделиться всеми фишками и секретами с вами. Ждем вас, Академия Вебком.